Все мы хотим обновиться до iOS 12, которую только что Apple представила на своем осеннем ивенте вместе с новыми iPhone XS и другими устройствами, однако делать это просто так без сноровки и подготовки не стоит. Привет всем яблочникам, вы смотрите Apple Finder и я его ведущий Артем. Превратил свой iPhone в кирпич перед презентацией iPhone XS? Не беда, Rayboot исправит эту и более сотен других неисправностей своим смартфоном в два клика и сэкономит тебе до 100 тысяч рублей на покупке новый iPhone. Качай быстрее прямо сейчас по ссылке в описании. Существует два вида обновления на iOS 12. Первый – это обновление через шнур и программу iTunes на вашем компьютере. Второй способ является самым распространенным, именно его использует большинство пользователей. В простонародье второй метод носит название «по воздуху», поскольку для обновления реально ничего не требуется, кроме устройства и стабильного Wi-Fi соединения. Оба пути обновления одинаково хороши и не отличаются по скорости, однако какой бы вы ни выбрали, нужно сделать и эти вещи, о которых я расскажу прямо сейчас. Наисвятейшим правилом является создание резервной копии. Обязательно сделай резервную копию iPhone или iPad через iTunes на компьютере, чтобы если в случае ошибок или неудачного обновления вы без проблем смогли бы восстановить всю вашу информацию вплоть до фото, контактов и сообщений. Немаловажно будет проверить, а поддерживает ли твое устройство iOS 12. Список гаджетов, на которые можно установить прошивку, ты найдешь в описании под этим видео. Следующее, в чем необходимо удостовериться, в достаточном количестве свободной памяти. В резервуарах твоего iPhone должно быть как минимум 3-3,5 гигабайта свободного пространства. Вот многие задаются вопросом, а чего-то нельзя установить обновление по сотовому интернету. Как правило, мобильный интернет может начать работу с перебоями от банальной смены погоды. Apple заботится о нас с вами, поэтому дает возможность обновления только путем через Wi-Fi. Обязательно убедись в стабильности работы домашнего интернета. Сеть Wi-Fi должна работать практически идеально, но лучше перезагрузить ролл и вспомни заплатил ли ты за интернет вообще чтобы ничего не предвещало беды поставь телефон или планшет на зарядку во время обновления не зря apple предупреждает о заряде аккумуляторов 50 и более процентов так как сам по себе ход обновления является весьма энергоемким даже не вздумай клацать или жмякать на кнопки устройства когда оно будет обновляться по большому счету обновиться как-то неправильно или с рукожопить довольно сложно другие пользователи установившие профили зададутся вопросом что делать Делать, если установил профиль для получения бета-версии iOS 12. Смотри, друг мой, запускаешь настройки, идешь в пункты основные и профили. В последнем удаляешь профиль, после перезагружаешь, ну, в моем случае, телефон, и идешь повторно, после пробуждения, в настройки Основные обновления ПО и грузишь финалочку. Все. Неважно, какой способ обновления вы выбрали, оба варианта верны и эффективны. Следуйте вышеупомянутым правилам и все будет отлично. Желаю вам легкого и комфортного апдейта. Берегите себя и свои любимые устройства. Они вам еще точно пригодятся.